Поэтому что необходимо? Обычно ворчащий человек начинает болеть, после этого у него поднимается давление, а как известно от сердечных заболеваний умирает самое большое количество людей. Первые признаки сердечных заболеваний тире это ворчание человека. Это я говорю как человек, занимающийся тибетской медициной. То есть в случае, если человек ворчит, то этого человека необходимо сразу же отправить на обследование сердца, измерить ему давление и положить его на больничную койку. Не посещать его, не кормить, забрать у него телефон так, чтобы он отдохнул. Отдых это самое важное. Именно поэтому я все время говорю, старайтесь отдыхать не информационно. Дело в том, что сейчас люди, особенно молодые девушки, начинают привыкать жить с телефонами в постели. Я могу сказать, что это большая глупость, дело в том, что если вы днем работаете, вечером работаете, по ночам в телефон этот смотрите, вы не отдыхаете, тире, очень быстро стареете, вот оно вам надо.